Здравствуйте, уважаемые художники-любители. Можно ли сегодня творить в классической манере и быть успешным художником? А самое главное, возможно ли это любителям? Пример Даниэля Ван дер Путтена показывает, как современный художник, родившийся в 1960 году прошлого века в Голландии, вдохновившись творческом голландских пейзажистов романтического периода, достиг в своих работах высокого уровня оригинальности и мастерства. Даниэль полностью самоучка, но художник с международной репутацией. Я не буду рассказывать о его творческой биографии. Особо не занимался, не знаю. А вот его картины меня поразили. Он заинтересовал меня широким спектром света и тени в своих картинах. Его техника достигает совершенства в изображении неба и деревьев. В общем, Рассказывать о технике его письма тоже оставлю тем, кто изучал этот вопрос, а вот повторить его работу конечно предстоит мне, в своей манере исполнения. У Даниэля Ван дер Путтена, очень сложная живопись, и в то же время, очень простая, если понять, как построен свет и тень на его картинах, чем я сейчас и займусь. Остановился вот на этой картине. Смотрите, какой сочный и яркий свет льется из центра картины, аж глаза слепит. Вот может не совсем удачный пример, но тем не менее, Картина Шишкина вся залита полуденным солнцем, а как мы знаем, солнце в зените самое яркое. На картине Даниэля солнце вечернее, должно быть менее ярким. Но свет почему-то сильнее бьет в глаза, солнце как бы ярче, чем на картине Шишкина. Согласитесь, ведь никакая из красок такой яркости не имеет. Так в чем же секрет этого свечения? А нет никакого секрета. Все дело, опять же, в соотношении темного и светлого. Как обычно, невзирая на ферму красок, я взял три основных цвета. Синяя, красная, желтая. Сначала покажу на схеме. Все три краски имеют цвет. Уберу их цвет. Сделаю монохромным, черно-белым. Видим, что синяя краска самая темная. Красная светлее и желтая еще светлее. Для пейзажа Даниэля, это как бы средние краски по светлоте и темноте. А на картине свет еще ярче, а тень еще темнее. Что делать? Вот тут на помощь приходят две нецветные краски, черная и белая. Добавлю в цветную схему эти нецветные краски. Уже на схеме видно, что черная темнее синий, а белая светлее желтой краски. Обесцвечу весь ряд цветов. Видите? Черно-белое изображение, еще раз доказывает, что черное самое темное, белое самое светлое. Все. Дальше этого диапазона светлоты и темноты, у красок больше нет. Это как в рояле, самые крайние клавиши, слева и справа, больше звуков нет. Все звуки между ними. Но эти промежуточные звуки, по своей силе, могут быть сильнее крайних нот. В красках, опять на цветной схеме. Цветные краски выглядят ярче, за счет цветности. Глаз в первую очередь считывает именно их, и лишь после обращает внимание не на цветные. Снова переведу схему черно-белый вариант. На белом фоне, от черного до белого, цвета распределяются равномерно. Стоит добавить серый фон, как тут же белое стало ярче, а черное сочнее. Средние цвета сразу гаснут. На черном фоне. Белый цвет начинает светиться еще ярче, черный, соответственно, пропадает. Короче, применяю черную и белую краску, не как самостоятельную, а как крайние точки светлоты и темноты в картине, из диапазона не вылезешь. Все остальные цвета по тону светлого и темного, как бы ни красил, будут между ними, поэтому и не ошибешься. Теперь в красках на примере. Если с белой все понятно, она чисто используется художниками ну, для разбелых цветных красок, то черную краску художники часто отвергают. Я, кстати, тоже. В этом примере, э, воспользуюсь черной краской для написания картины. Из всех имеющихся черных красок, я предпочту именно сажу газовую. Сажа газовая, насыщенно черная краска, обладает высокой светопрочностью. Под воздействием сероводорода там, или сернистых газов не изменяется, то есть устойчивая. У этой краски есть минус. Она склонна к миграции слоя в слое, ну, в ближайшие краски, утемняя там или загрязняя их. Эта проблема решается легко, если не смешивать ее ни с какой краской, особенно со светлыми. И перед следующим наложением другого слоя, просто хорошо просушить. Самое главное, что эта краска известна с древнейших времен, то есть, испытана временем. Вот вы видите, я помазал тремя цветными красками. Включаю черную и белую. помешался все цвета между собой, переключаюсь на монохромный вариант и вижу, что от черного до белого, все промежуточные цветные краски имеют равномерно переходящий диапазон серых, цвет, серых тонов. Вот это нужно понять и жизнь станет легче. Поняв эту фишку с диапазоном, начинаю писать пейзаж голландского художника. Холст у меня 70 на 50 сантиметров. Сразу скажу, для таких масштабных работ и с такой насыщенной детализацией и мелкотой, лучше брать полотно больших размеров. Иначе может не хватить толщины кистей, вернее тонкоты кистей, которыми нужно прописать каждую травинку, как у автора. Затем, акриловой краской ярко-желтого цвета закрашиваю всю поверхность полотна, после акриловой охрой э, рисую подмалевок пейзажа. Все, акрил сохнет быстро. Пока он сохнет, составляю палитру. Несмотря на цветность картины, достаточно всего трех цветных красок. Вот я сразу покажу финал своей картины. Достаточно этих красок для цветности. А вот как определить самое темное и самое светлое пятно на картине? Очень просто. Если умеете прищуривать глаза, чтобы пропала резкость изображения. Хорошо. Если нет, технологии в помощь. Сбиваю резкость картинки в компьютерной программе, и получаю цветные пятна. Теперь видно, что самое светлое пятно, солнце в центре картины. Самая темная, каменная скала слева. Итак, палитра. Для цветного подмалевка, используется одна щетинная жесткая кисть, и вторая помягче, для растушевки краски на холсте. Погнали писать цветной подмалевок. Вот финал подмалевка. Смотрите, нет ничего конкретного, типа листочков на деревьях, коровок на лугу, но уже есть свет. И этот свет появился именно за счет темной краски. Сработал весь диапазон от черной до белой, а в промежутке цветные краски. Как я говорил и показывал в начале, в градациях серого, от черного до белого, не ошибешься. Далее по этому подмалевку уже писать картину со всевозможными нюансами будет проще. Второй сеанс. Пишем картину по готовому подмалевку. Можно продолжать работать дальше, но я остановился. За этим сеансом я просидел примерно часов 5. Вот что получилось после прописок крупных деталей. Дня через два продолжу. Можно назвать это третьим сеансом, хотя новую палитру я не составлял. Краски на палитре за два дня не высохли, я закрываю их в коробке. А вот на картине немножко схватились, так как пишу я тонким слоем, без пастозного наложения на двойнике. Двойник это масло, плюс лак в равных пропорциях. Мелочи можно вылизывать до бесконечности. У кого насколько хватит терпения. Главное почаще сравнивать с оригиналом. Рассказывать сложно, лучше видеть. Вот до такого состояния я нарисовал картину со всевозможными деталями. Остается поработать с главными одушевленными персонажами. Коровы. Вот смотрите, маленькие коровки вдали. Очень трудно писать, у них хвостики, пятнышки на теле такой кистью, мельче у меня нет. А у автора, даже дальние коровы, с некими деталями. Значит вывод один, или холст побольше, или кисть поменьше, или зрение получше, но самое главное, даже для коров палитра не меняется. Вот такой получилась картина за три присеста или сеанса. Подведу итоги. Цель написания этого полотна была, как написать яркий вечерний свет. Это получилось еще на стадии цветного подмалевка. Благодаря полному диапазону красок от самой черной до белой, или от самой белой до черной, три цветные краски в любом случае по своей темноте и светлоте слабее этих не цветных. Перебелить самое светлое место невозможно. Перетемнить самое темное тоже невозможно. Так как нет больше красок темнее или светлее черный и белый. Главное будьте осторожны не залезать этими нецветными красками на стадии цветного письма в цветные колеры. Все цвета, которые составлены на палитре без белил или черной, должны оставаться самими собой. Тогда они будут на картине находиться в промежутке. Не ошибетесь. Ну а письмо мелочей это кому как нравится. Только также не добавляйте других красок из других цветов. Используйте все, что есть на уже составленной палитре, затемняя и высветляя их друг другом. Вот сравнение авторской работы и моя копия. До такой мелкоты, как у автора, я не дописал. Но главная задача выполнена. Светится вечернее солнце. Согласитесь, все таки сильная живопись у Даниэля Ван Денпуттена. Очень сложно мне его выговаривать. И никакой школы. Мозги у него не были, забиты наставлениями учителей. Он самостоятельно копировал с голландских мастеров, на том и учился. Теперь не грех и у него поучиться. Друзья, всем творческих удач, и до новых встреч.